Друзья, привет! Сегодня в своем видео я расскажу, как включить трим на SSD Windows 11, 10, 8 или 7 через командную строку. Итак, поехали! Нажимаем правой кнопку мыши пуск выполнить. Вводим CMD. У нас запускается командная строка. Чтобы проверить, включен ли у нас Трим или нет, нам необходимо ввести следующую команду. Команды я оставлю в описании. Нажимаем Enter. И соответственно, что мы здесь видим? нолик – это значит, что у нас Trim включен. Если будет единичка, то значит отключен. Итак, мы с вами этой командой все проверили. И теперь, если у вас единичка стоит, то необходимо ввести э, другую команду. Я ее также оставлю в описании. Вот, следующая команда, которая включит Трим. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.